Немного еще как бы у моменте секретности электрозамков. Ихняя секретность тоже есть. Множество электрозамков, которые можно так открыть, как автомобильную сигнализацию. То, что к этому нельзя прикоснуться, это не значит, что это нельзя открыть.